25 апреля скважина 63 трубой с одной в каком году ты здесь бурил ты здесь бурил в том году в том году мы бурили да вон еще пристройки не было а не вот будешь? да пристройку сделали ага. здесь скважины по 7 метров речка вот данная пересыхает в июне конец мая июнь остается маленький ручеек повсеместная беда и заканчивается да? тут колодец есть опа зеркало сниму Его не видно ну короче он метр тут его. видно на камеру ага. бурить бы вот здесь на полив Казалось бы, да, речка самый идеальный вариант полива огородов, ну, теплой водой, но пересыхает. Все поймешь, я тебе засниму, какую-то конструкцию делаешь с железной трубой. которая пойдет ну, в колодец, я не да? Да, да, да, да. А? Макс, да? Давай, уронил телефон. Я не, знаю, все, все. Так. не закачала кама. И тут питер, наверное, ну да, это как, как дренаж он короче. Да. Как дренаж. Поэтому колодцы и копает вот именно на песок. дорога не переживай. Вырежем. Всё вырежем. Это да, вот да, уже 10.50, да? Да, 10.50. Вот какой пошло песок рыжий. Рыжий-рыжий. Вот так вот. На полив в. воды да. будет побольше, но на 7.50 жила помощнее была. Надо же можно еще полтрубы, чтобы один давал 11 метров. На 750 вот такой был песочек беленький. Этом вот доме делали 750. Здесь уровень воды падает. А тут, тут пошел уже оранжевый какой-то. Вот такой вот. О. Во. Так, вырубай, давай полтрубы еще загоним. Потому И что вот. Всю трубу надо загнать. Подожди. Фильтр длинный. Так, обсадились все эти проверять дети бегут смотреть фонтан как все будет компрессором прокачиваться ну ты чё же эх саша саша Включаем. Сходи. Включаем. Включаем. Там вот. Так. так. Попытка вторая. Алло. Включай. Включаем. сейчас сейчас так вот и скважина пробурена ой почки уже почки набухают скважина пробурена скважина получилось 11 метров было два водоноса на первом водоносе 7 метров песочек светлый на втором рыжий но вот сейчас я воду попробовал Здесь на 11 метрах, где был рыжий песок, вода, в принципе, без привкуса железа Вот. И на вкус она даже чем-то, мне кажется, получше, чем на 7 метрах. Вот. Но это лично, как бы, мое субъективное мнение. Сейчас хозяева попробует тоже. Так. Сейчас посмотрим, что Саша скажет по поводу воды. Ну что, а? Какая вода лучше? Это или домашняя? Я думаю это. Потому что я тут помню, я не пробовал, но я... Тут помню, вот да? и я говорю, что эта вода даже, на мой взгляд, получше. Хотя песок был желтый. И привкуса железа нету. Это вот вчера я рол... Вчера мы бурили, я говорил, что, как правило, где песок рыжий, там железо. Но вот не везде. Вот он, песок второй водонос. Вот он, прям рыжий, рыжий. Вот он, сверху. Как железо, как будто вот. А вот там был на 7 Уже замазали, вот белый был Белый песочек был На вода похуже Скважина пробурена Скважина получилась 11 метров Насос Разобранный Поздравляем с Александром Всех с вербным воскресеньем Сегодня вербное воскресенье 25 апреля Желаем всем здоровья Благополучие семьям вашим чтобы у всех все получалось за что бы не взялись все ваши начинания благие Вон, водичка бежит все хорошо уже светлая так что ребят с праздником всех а мы поехали на вторую скважину 25 апреля вторая скважина в труднодоступном месте Александр Васильевич выкопали лунки. Грунт отличный, суглинок такой хороший, идеальный лепится он. Стеночки будут держаться, вода не будет уходить, наверное. Так, сейчас приступим. Какая труба. Четвертая. В данных местах скважины отсутствуют. Или если есть, то Трехсотыми ми трубами пробурено. Короче, колодцы сделаны. Вот сейчас делаем, так сказать, разведку мы, скорее всего. И будет ли вода под большим вопросом. Будем надеяться, что будет. Тут ты знаешь. Как не приходит? Очень даже рада пришла. Все, Теперь, теперь, стой. Теперь промываем чистой водой. А ты соединяешь этот. Э... Тихо, тихо, аккуратно, аккуратно. Сидишь, аккуратно. Аккуратно, я, конечно, аккуратно. А, да, аккуратно. Так, обсадка произведена. Прокачиваем водой и сейчас будем обсыпать скважину. Александр нашел такой песочек хороший, крупнозернистый. В 2002 году сельская академия тогда была. А я институт уже закончил. Поступил в академию, а закончил институт. А, ты тоже а, а, что, какая? Здесь Затом? обсыпка нужна да. Подожди, О! Видишь как? Вишь, под, под, под полляма Прям дом ставится и вот они там приезжают раз в квартал или полгода меняют все это Катриджи. У него вода питьевая Из непитьевой ну, Подвымывает немножко Так, скважину обсыпали, теперь прокачиваем, прокачиваем компрессором. Слушай, обсыпали хорошо, но даже ничего не булькнуло. Само собой, там уже булькать нечему. Я там все присыпал. Или бы еще вода не кончилась. Холодная идет? Конечно холодно. Так, первый запуск, пойду на улицу и сейчас посмотрим, что там у нас получилось. Пока не кончается вода. А? Ну там по бурению было видно, что воды много. А на вкус нету этого железа. Видал что? Вообще огонь. А? Да, я попробую, а, воду. Да и рано еще, рано еще, нефтяники сразу умываются. Кстати, вода-то такая. В принципе, нормальная. Без привкуса. Железа точно нету. Не валится, да? Нет вообще. Ну я и не пью, просто пробую, как бы, ну, на, на вкус. Идеальная вода нормальная. Даже немножко сладковатая, мне кажется. Как бы да нет. то же самое все было бы. Нет, нет, нет. Там его было мало, там он был мелкий. Все поэтому... то же самое было. Сейчас я фоткаю, подожди. А воду, да? Сейчас, да, нормальная вода. Дим, кстати, можешь ставить чайник. Что, а -а -а. кочет называется? Ну, лас... Ластиковую бумагу, как, не помню. Не это называется. именно для воды, да? Да, да, это а, плак воды. Моя бумага? Лак, а, ну... Ты агрономки должен быть. Ну, да, да. да. Сейчас посмотрим, какая среда. Щелочная, кислая, нейтральная. Ну, ну, это ты на работе брал? Да. Сейчас, чуть Ну да, да. Но он а не подходит. Быть... Вот семерка Да, ближе к семерке. Чуть-чуть щелочная, чуть -чуть. Щелочная. Ну лучше щелочная, потому что. Да, не-не, для... это нормально. Плюс-минус 5, да. 6, 7.. Это... Врачи близ... говорят, нужно защелачивать кровь, чем закислять Понял? Фотка? Где барсук? разве? что ты был такая или раз самаха не я, я сюда он пошел а -а -а -а. нет ты чем он прячется ты его не увидишь это.